тили ти ли ти Давай сегодня поговорим. Мы выставили с тобой программу Предназначение, выбор Создание». создание. О чем эта программа будет? Вот а, что должен или не должен мог бы увидеть, услышать человек сейчас из нашего общения, что помогло бы ему определиться, надо ему эта программа или нет. Кто-то, кстати, из смотрящих этот подкаст скажет «Реклама». Да, ребята, этот конкретно подкаст про курс предназначения «Выбор создания». Почему про него? Потому что сегодня просто тонны психологов приглашают на курс предназначения. Мы просто раскроем суть предназначения в психике. Что это такое? То есть вообще в психике само слово предназначение или там дар, миссия и так далее, оно отсутствует. Но там присутствует нечто, что надо называть своими словами. Вот это будет открытие для слушателей, потому что этого вы не найдете ни в одном психологическом эзотерическом источнике. Но когда мы называем все вещи своими именами, то наступает прояснение сознания. Так что, блин, ясность, ясность такая. Так тогда зачем мне предназначение? И вообще, если посмотреть на исторические факты, на то, что происходило, то для многих просто это будет открытие другой пути. То для многих это будет действительно как мир, рухнет. мир вот рухнет. В чистом виде. Рухнет тот мир, в котором он привык жить. Ну, потому что если человеку сказать, что когда мы говорим о предназначении, мы выносим ответственность на Бога или Того, кто назначал. Но по факту это ведь так. Да. Но ну, в то же ну, самое так. время мы же не готовы сказать, так нет же, Бога нет. Или там наоборот, Бог есть. И мы с вами сейчас бросимся поспорить на эту тему. И получается, начинается такое замыливание. Муть пошла. А суть от этого не прояснилась. А для того, чтобы прояснилась суть, надо все расставить на, своих, на свои места. Это вот как в шкафу вытереть пыль. И все, все и должно аккуратно. называться своими именами. И когда мы расставляем вот так все по своим полочкам, то вдруг оказывается все очень просто. Предназначение вдруг как таковое вроде как есть, но оно уходит на задний план, потому что сразу становится интересен выбор. А если есть предназначение, уже нет выбора. А когда нам уже интересен выбор, тогда мы снова станем перед ясностью внесением ясности, наведением порядка в своей голове. И там вот этот второй шаг, момент, когда осознается выбор, он тоже такой сумасшедший. А есть ли выбор? А из чего мы выбираем? Ну, из большинство людей не выбирают, да практически все не выбирают. Потому что заведомо они имеют уже даже какое мороженое они купят в магазине. Да, на самом деле. И ждут предназначения, да. А это ведь родители, что, что скажут, вот у тебя способность такая. Или там в школе скажут, ты способен вот на это. И в большинстве случаев... И вообще это возможность быть хорошим девоч... хорошей девочкой да. или хорошим мальчиком. Послушный. Я хороший, я послушный. Или непослушный. Да, я же иду по своему предназначению. Или я, хулиган, иду против всех. Но это ведь тоже про дисгармонию. И тоже, кстати, если даже хулиган, то это тоже могут говорить те же родители. Вот ты такой э, там непослушный. Или те же учителя. Это тоже, опять-таки, предна... предна... да, предназначение. Вынос. Королевство грима вынос. Да. да. Вообще, вот э, в этих зеркалах разобраться один раз для себя и откроешь половину образовательного процесса психологии. Да, можно будет за раз осознать то, что участие психолога не осознаешь годами. Угу. А здесь становится все очевидно. Вообще, мне так нравится в этом королевстве кривых зеркал гулять. Если ты четко называешь вещи своими именами, если ты и чист, и искренен, то все зеркала вдруг становятся прозрачными. И ты всегда видишь выход, ты всегда видишь свет. Если ты идешь с искажениями, с ложью, с попытками соврать, обмануть, там, выкрутиться, обхитрить, да. выкрутиться и так далее, ты будешь биться головой об зеркала, биться, биться, биться, и ты не найдешь выхода из этого королевства. И это удивительная штука. То есть, на самом деле, когда мы говорим о предназначении, мы говорим о кривизне. Когда мы говорим о выборе, мы говорим об остановке. А когда мы говорим о создании, мы говорим о чистоте. Но к этому надо прийти. И на этом курсе мы просто проведем по этой цепочке каждый шаг, чтобы человек все-таки осознавал. И выведем в создание. И вот я знаю, что психотехническую базу мы взяли несложную. Но при этом а, здесь очень сильное будет мозгокрутство у людей. Момент, когда а, все очень просто, тогда же хочется что-то выкрутить, чтобы доказать себе, я же получал важные знания, я же мастер, я же гуру, вот эта последняя фаза Ты перед созданием, когда человек не может проститься с этим эзотерическим психологическим рюкзаком он тянет, уже тужится, уже обкатался, а все равно тянет его себе. Да, потом мы этот рюкзак называем кармой. Да. Так вот, на курсе мы будем идти от мути к чистоте. Проведем, покажем, человек прочувствует и, у него, и останется в моменте здесь и сейчас в выборе мутить, или Или не нему. Слушай, пока говорила, вдруг такая вспышка опять с ясности. А, вот смотри, был Наполеон. Ну, как пример. Mm -hmm. а, он там был неказист, и при этом ему надо было всему миру победить весь мир. На самом деле, воевал-то с собой. Победить весь мир для того, чтобы доказать, что он там достоин Джозефины. да? А, и закончил тем, что, по сути дела, и закрыл-то себя на острове, изолировал и был побежден самим собой. А, своими боями, своей войной. И... Человек, который изначально уже имел какой-то порог развития, он, как правило, как Наполеон, имел уже по какому-то вот этому кармическому рюкзаку. И реально он его, как тень, нес на себе. Это то, что мы на курсе угу, будем разбирать. Угу. Тужился, тужился, тужился, уже обгадился, дальше некуда. А все равно этот Человек. теневой рюкзак тянул на себе. А вот осознать это все и завершить ума не хватило. Проще было победить весь мир, чем угу. остановиться и сказать: блин, давай я разберусь с собой. Почему я не казиста? Угу. Теневой рюкзак, теневой то есть иллюзию тени. Э, как это? Иллюзия рюкзака. Иллюзия рюкзака. Да, тяжести. Груза. Но ну, психология предложит, давайте мы разберемся, Разберем что в этом этот рюкзаке. груз. Да. Груз. Мы же тянем его. А эзотерик скажет, давайте мы рассмотрим нашу карму. Какая она тяжелая, весистая. Слушайте, а давайте мы не будем тянуть говно, давайте мы разберемся все-таки. Хотя ты знаешь, вот опять, когда мы такое ляпаем, давайте заглянем, что такое персонификация человека и как формируется личность при формировании иллюзии. Это будет еще одно открытие. И тут Коран не соврал, да? Ах, блин, столько всего интересного в психике. Необычайное путешествие, но на самом деле она великая, и она огромная, как вот эта игра под названием «Жизнь». В ней можно играть во все. Вопрос, как ты будешь играть? Будешь ты играть в страдании, в зависти, в жадности, в злости, в агрессии и-и-и-и. Либо ты будешь торчать от счастья, не от травы, а от счастья. Это точно. Ты будешь просто кайфовать от жизни Ты будешь просто Наслаждаться отношениями Наслаждаться Проявлением Наслаждаться Вообще, что ты есть в этой жизни Что есть эта жизнь Что ты в ней Да? И выбор за тобой А что мешает этому? И через что это можно достичь? Вот именно эти состояния Как в них прийти? Вот через этот «как» мы пойдем на курсе. Все просто, все настолько просто, что я просто… Я кайфую Причем? на самом деле от мысли, что мы во вторник проведем эту работу. Потому что она простая, но она настолько ум в порядок приводит. Вот просто расставляет каждую книжечку по своей полочке. Каждая извилинка становится на свое место. Это как? А так можно было? Да, так можно. Все так. называется своими именами просто. Все своими Все. именами. Это простой Без курс на самом деле. Да. Простой курс, потому что, в принципе, человек осознанный, даже когда ему говоришь слово предназначение, он уже начинает ржать. Как? Мне кто-то что-то назначил, да? Таблетки Слышишь, этот курс: это как у человеку вдруг зрение появляется. Прозрение. прозрение. Да. Это прозрение. Курс прозрения. А... Как слепому стать зрячим. Да, то есть это больше, конечно, для людей, которые хотят сказать себе стоп, перестать бежать, как белка в колесе, остановиться, задуматься, а куда же я бегу? Я уже полжизни пробежал, и до чего добегался-то? Может, я не туда бегу? И вот с этого момента начать уже осознанно двигаться к тому, что я хочу иметь в жизни. Именно иметь в жизни, но это не по мановению волшебной палочкой, это не прилетит волш... волшебник в голубом вертолете, это абсолютно осознанное движение к своему делу к своему проявлению осознанное построение отношений семьи осознанное создание здоровья счастья и так далее это абсолютно разумный подход но это все начинается с того момента как человек разбирается вот с этим вот что он за собой волочет и вообще отвечает себе на вопрос а зачем-то я это волоку и здесь на пути возникает очень много препятствий. И я сейчас скажу парадокс, но именно эти препятствия перекрывают глаза, уши, нос. Все перекрывают, человек становится глух, слеп и так далее. А волочет он за собой то, что он считает важным. Важные книги, важные знания, важных мастеров, важных учителей – Важных, важных, вот эти вот важности он везет на себе, но именно эти важности и не дает ему двигаться вперед. И человек благодаря этим образом. важностям, то есть он настолько на себя навалил а, мусора, что из-под мусора он уже не способен не видеть, не слышать, не осознавать, Ничего делать, то есть даже говорить такому человеку что-то не имеет смысла. Ну и думаешь. Mm -hmm. И шаг волочет. Как в сказке, вот это, oh. что у нас есть в книжке Зайцевые сказки, да, это какая из книг у нас, наверное, вторая заканчивается. Mm -hmm. А чем ты от ишаката отличаешься? Всю жизнь возил, и шаг всю жизнь возил. И ты точно так же везешь вот этот воз. Тянешь. Да, и уже ничего не видит, не слышит, и тухнет. И превращается в прах. Вот она старость и смерть. И смерть. Наша слепота. А начинается все с выноса. И потом. Бога, за... ответственности да? и так далее. И пошло. Ну, мы тоже вынесем и внесем обратно. Все обязательно сделаем. У нас все будет весело. И чтобы. ويسيلة. Чтобы сильно, пришло конечно. осознание. Чтобы пришло осознание. И более того, не просто пришло осознание, а будет момент, когда а, через тело прогоним. Да так все-таки. Так все-таки. На чем сидим, товарищи? Может, мы-то на гвоздиках сидим? Может, имеется смысл. Может, на цветочки? Сесть на травку. На травку, на цветочки. Куда приятнее будет, чем на гвоздиках-то. Ну, это хорошо еще сказано. На гвоздики. <связывая> <связывая> а блин. Хотя, кто его знает? Хорошо ли и то, и то <связывая> Ну на самом деле Программа для начинающих Для тех, кто вообще хочет познакомиться С собой для тех Даже, даже скажу такую штуку Для тех, кто в психологию или эзотерику Хочет внести что-то новое Потому что там давно мутное болото затухшее и сегодня только инфодайинг выдают те вещи, которые потом растаскиваются и выдаются типа, а, я очень долго осознавала, и пошел пересказ какого-то из роликов. Э, э, ребят, мы даже согласны с этим, что это будет растянуто, но в любом случае это меняет сознание общества, и нас это устраивает. То есть, какая оживляет, разница, оно по-любому да. оживляется. Родниковая жизнь. вода потекла в голову, и вы начали смотреть на мир другими глазами. Мир стал чище, мир стал счастливее. Мир наполняется... Жизнью, жизнью, интересом и любовью Ну, то да будет так Какая разница, через что это произойдет Поэтому вот эта программа эта программа абсолютно на широкую аудиторию Опять-таки, стоит она недорого Много времени она не занимает Она будет очень спрессованная Сможете потом смотреть на видео по частям То есть, каждую часть в отдельности А у нас здесь, вы видите, три шага То есть, есть предназначение, разборка с этим Потом выбор Конкретизация так Куда идем, товарищи, и из чего вы впр... Мы в принципе можем выбирать Ведь если мы говорим о выборе То мы говорим уже о витрине О достаточно очень конкретных И ограниченных вещах Очень ограниченных И мы идем В создание Вот когда мы говорим про создание Мы говорим про бесконечность И вот эта бесконечность Касается и продолжительности Жизни в том числе и старости в том числе И здесь открывается пф, Невероятная возможность Но опять-таки для этого надо хотя бы Чуть-чуть-чуть-чуть позволить Видеть мир иначе Это управление восприятием Поэтому мы как раз по трем ключевым точкам проведем Башку зашатает Потом вы еще недельки-две Будете приходить в себя И потом добро пожаловать в другую жизнь в здоровую, здоровую В чистую если интересно, приходите. Завтра в 19 часов начинается курс. Предназначение, выбор, создание. В записи он останется только у участников. Его нельзя будет потом докупить. Это наше условие для того, чтобы это все было целостно и своевременно. Ну, потому что будут и наши шалости. Мы же не можем не шалить на курс. Так до встречи, друзья. До встречи. Подключение с платформы Сабришин Субритион точка